В своей работе «Власть в 21 первом столетии» беседы с Джоном Холлом Манн определяет четыре источника власти: идеологический, экономический, военный и политический. А также указывает на то, какое место в них занимает капитализм. При этом капитализм сам Манн определяет как наиболее фундаментальный социальный институт, который в результате глобализации получил распространение по всему миру. В особенности после поражения различных моделей социализма. При этом Отмечает Майкл Манн, капитализм порождает классовую борьбу, которая выступает одним из факторов, формирующих различные идеологии наравне с глобализацией, национальными государствами, геополитическими и гражданскими войнами. Идеологические, экономические и политические источники власти Манн берет из классических работ Макса Вебера, добавляя военный источник, который становится все более заметным, начиная с долгого XX века. Майкл Манн также задается вопросом автономности власти. При этом большинство теорий власти профессор считает устаревшими, а то и вообще ложными. К таковым он относит следующие. Марксистскую, где государство выступает в качестве арены борьбы классов. Либеральную, где оно выступает в качестве арены борьбы групп интересов. И функционалистскую, где государство выступает в качестве воплощения всеобщей воли или консенсуса их общность, по мнению автора, в редукции государства к и взаимодействия социальных групп. Это достаточно наглое заявление для ученого. Впрочем, нужно отметить, что данный взгляд был изложен маном в статье «Автономная власть государства. Истоки, механизмы и результаты», которая вышла в конце 80-х. В те времена в Советском Союзе шла перестройка, и подобные отвержения старого концепции, конца истории и новой волны демократизации были в моде. Прочесть статью вы, кстати, можете по ссылке в описании. Альтернативой вышеописанным теориям становится неприглядная, на первый взгляд, милитаристская теория, где государство выступает в качестве единого военного организма. Предлагая своего рода альтернативу редукционистским концепциям внутреннего разделения, милитаристские концепции привели в истории к корпоративизму, а позже к различным вариациям фашизма. Ман пишет. Ирония истории заключалась в том, что милитаристская теория потерпела поражение на поле битвы от объединенных сил марксистской России и либерально-демократических и функционалистских западных союзников. Однако эта концепция при детальном рассмотрении также оказывается редуктивной. В ней государство выступает как арена мобилизации силовых ресурсов против внутренних и внешних врагов государства. Ман задается вопросом, как будет выглядеть государство, если объединить воедино вышеуказанные концепции марксистскую, либеральную, функционалистскую и милитаристскую. В итоге у него получается некое двумерное пространство. С одной стороны он выделяет внутренний экономическо-идеологический аспект, а с другой внешний, военно-международный. Далее Ман делает интересный вывод. Поскольку современная социология опирается преимущественно на идеи как Вебера, так и Маркса, государство возникает определенное пространство, в котором государственная элита может маневрировать противоставлять интересы классов или групп интересам военных фракций и других государств, тем самым обеспечивая себе автономную сферу и долю автономной власти. Получается двумерная организация государства, при котором государственная элита маневрирует между внутренним и внешним аспектом. Это, как я понял, и есть то, что Ман именует автономной властью. Он пишет, государство – это просто арена, место именно в этом источник его автономии. Это, конечно, очень спорный тезис, поскольку не совсем ясно, откуда берется эта самая элита и почему она обязательно становится автономной, балансируя между этими аспектами. С другой стороны, подобная формулировка перекликается с понятием бонапартизма. Пытаясь отвергнуть неверные или устаревшие с точки зрения мана концепции государственной власти, сам автор создает, на мой взгляд, не менее редукционистскую концепцию той самой власти — автономное существование за счет балансирования между внутренними и внешними аспектами. Тут, как мне кажется, автор попал в собственную ловушку. Однако интересен сам феномен этой автономии, так как во всех остальных вариантах часто подразумевается победа одной из сторон, класса, партии или группы интересов, или силового блока. Но автономного балансирования властных элит в этих концепциях либо не предполагается, либо такие государства считаются недруговечными. Определяя государство, МАН, как представитель школы неовиберянства, вновь опирается на своего учителя, беря за основу институциональные и функциональные аспекты, выделяя при этом четыре основных элемента государства – совокупность институтов и их персонала, централизация, территория в четко обозначенных границах и монополия государства на право и силу. Что же касается элиты государства, то по МАНу это высший слой административного персонала государственных институтов. Но вопрос состоит в том, что представляет собой власть элита государства в отличие от власти идеологических движений, экономических классов и военных элит. Признаться, у меня не укладывается в голове, как можно отделить власть элиты от прочих властей, если элита так или иначе сама из них складывается. Но МАН это, к сожалению, никак не поясняет. Но вернемся к вопросу автономии власти. МАН обозначает два варианта такой автономии. Во-первых, деспотическое – это такие действия, которые элита в состоянии предпринять, не вступая в какие-либо переговоры с группами гражданского общества, власть элиты государства над гражданским обществом. А во-вторых, инфраструктурная – это способность государства проникать в гражданское общество и обеспечивать выполнение политических решений на всей своей территории, способность государства привлекать в гражданское общество и централизованно координировать его деятельность посредством своей инфраструктуры. Говоря об СССР, МАН пишет Советская партийная государственная элита, как попечитель интересов масс, также обладает значительной деспотической властью. Значительной, но не доминирующей. Тут, видимо, сыграла перестройка или в целом адекватный взгляд МАНа, поскольку Советский Союз держит некий баланс. В то же самое время МАН подчеркивает, что в капиталистических странах западной демократии в целом автономная власть слаба и преимущество инфраструктурное, нежели деспотическое. Он связывает это с давно сложившимися правилами игры и обширным влиянием гражданского общества на власть. В итоге Ман выделяет четыре идеальных типа власти. Феодальную власть, где оба варианта слабые, имперскую, где сильная деспотическая, но слабая инфраструктурная. Авторитарную, где оба варианта сильны, и бюрократическую, где слабая деспотическая, но при этом сильная инфраструктурная власть. Если первые два варианта остались в истории, то более современные государства МАН относят ко вторым двум типам. Страны кап-системы к бюрократическим, а соцлагеря, ну и, как ни странно, правая диктатура XX века к авторитарным. Тут, с одной стороны, ничего нового. Биполярное представление мироустройства нам известно еще из теории политических режимов, представляющей один из основных столпов неолиберальной политологии. Единственное отличие — демократические кап-режимы у МАНа выступают в роли бюрократических инфраструктурных. Интересно, как авторы, исходя из этой концепции, интерпретируют, например, современные страны БРИКС, ведь Советского Союза уже давно нет. Но, думаю, общая канва уже примерно понятна. С распадом Советского Союза мир движется к инфраструктурно-бюрократическим режимам по всему миру, которые отличаются между собой разве что элементами авторитаризма, как в КНР, или демократического империализма, как в США. Но в целом по Ману мы идем к концу истории, пусть и не к такому красочному, как это представляли сторонники классического либерализма. Ман развивает свои мысли в сторону истории развития инфраструктурной власти, поскольку именно к этому концу истории идет развитие общества и выделяет следующие техники отправления политического контроля. Во-первых, это разделение труда между основными сферами деятельности, государства и их координация из центра. Во-вторых, это грамотность, то есть хранение, кодификация и передача законов. В-третьих, это чеканка монет и система меры весов для торговли и обмена. Наконец, скорость коммуникации и транспортной доступности между людьми и ресурсами. При этом сам Ман подчеркивает, что данные техники свойственны не только государству, но и обществу в целом. Он приводит интересные примеры, так он относит грамотность в конкретном случае систему учета Месопотамии, к техникам власти, которая постепенно перешла в общество. В качестве обратного примера можно привести индустриализацию в СССР. Вот что пишет по этому поводу МАН. Индустриализация предоставляет сразу несколько примеров использования Советским Союзом средств коммуникации, надзора и учета, разработанных западными капиталистическими предприятиями. Здесь уже то, что задумывалось в рамках гражданского общества, вернулось государственным деспотизмом. Инфраструктурные техники распространяются вовне тех организаций, которые их изобрели. Что здесь можно сказать? Да, индустриализация в Советском Союзе действительно заимствовала все самые прогрессивные на тот момент мировые наработки. Правда, у СССР не было столетно на индустриализацию, но были энтузиазм масс и система мобилизации. При этом не только элиты, но и большая часть пролетариата поддерживала модернизацию, а крестьянство просто никто не спрашивал. Все вышеперечисленное восходит еще к концепции модернизации за авторством Парсонса и Хантингтона, которая уже к моменту написания этого текста Маном сильно устарела и была подвергнута серьезной критике сторонниками миросистемного анализа, Валерстайном и Тилли. Если коротко, то Союз был таким в силу объективных условий, и чтобы преодолеть технологическую отсталость, выйти с периферии, нужно было сделать резкий скачок. Впрочем, я отошел от темы. Майкл Ман задается вопросом, если инфраструктурная власть является общей чертой общества, при каких обстоятельствах происходит ее апроприация государству? Почему государство в одних ситуациях приобретает деспотическую власть, а в других нет? Другими словами, если прогресс свойственен всему человечеству, то почему одни государства правильные либерально-демократические, а другие авторитарные? И вот тут концепция Мана нам никак, к сожалению, не поможет. Здесь скорее подойдет концепция центр периферии Эммануила Валерстайна. Центр, забирая все соки, получает возможность для более стабильного, можно сказать, комфортного развития, в то время как периферия оказывается лишена многих возможностей для передового развития. Соответственно, эспатическая власть на периферии возникает в двух случаях. Либо в результате желания центра эксплуатировать периферию и дальше, либо после социальных революций и разрыва с центром в результате необходимости скорейшего преодоления отсталости и мобилизации всех ресурсов. Но МАН, продолжая развивать свои мысли в духе институционально-функционалистского беберовского подхода, дает такой ответ. Где находятся истоки автономной власти государства? Мой ответ будет состоять из трех частей – необходимости государства, множественности его функций и его территориально-централизованного характера. Неясно, как этот ответ нам поможет понять, почему в одном случае власть бюрократическая, а в другом случае авторитарная. Все три части присущи обоим типам и вообще любому государству в исторической ретроспективе. Но давайте рассмотрим их по порядку. Первое. Это необходимость государства. По ману общество не может нормально существовать без государства. Например, одним из важных факторов гибели бесклассовых обществ первобытных коммунизмов в древности, Ман видит в том, что их завоевали первые протогосударства, которые совмещали в себе силу обмена и обычай, а не разделение труда, рост производительности труда, обмен собственности и появление классового общества, как это видят марксисты. Коммунистическое общество будущего Ман также не рассматривает, следуя выбору, а также концепции конца истории. Соответственно, если государство обязательно, то рано или поздно появляются чиновники, госслужащие, которые со временем осознают свои собственные отдельные интересы и принимают некоторую автономию. Во-вторых, это многообразие функций государства. МАН выделяет следующее. Поддержание внутреннего порядка, военная оборона или агрессия, поддержание транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также экономическое перераспределение ресурсов. Касаемо поддержания внутреннего порядка, МАН пишет, Данная функция может также ограждать большинство от узурпации со стороны групп, обладающих социальным и экономическим могуществом. Из этой цитаты невозможно понять, как, грубо говоря, полицейская функция государства, особенно капиталистического, может оградить большинство, то есть наемных работников, от узурпации власти теми, кто владеет социальным и экономическим могуществом, то есть тех, кто во власти и находится, или кому, как минимум, гораздо проще в нее попасть. Впрочем, далее Ман возвращается к реальности. Вот что он пишет. Но, ну, возможно, наибольшее значение имеет здесь защита существующих отношений собственности от неимущих масс. Эта функция, по-видимому, служит прежде всего интересам экономически доминирующего класса. Это вот уже ближе к истине, тут не поспоришь. Говоря об обороне и агрессии, Ман пишет следующее. В системе нескольких государств Война обычно втягивает межгосударственные союзы, сложившиеся на основе общности религии, этнического происхождения и политической философии. Эти интересы лишь в редких случаях могут быть сведены к экономическому классу. Здесь также трудно согласиться с профессором. Кого не возьми, Валерстайна, Покровского или Кондратьева, то мы увидим, что большая часть всех войн и конфликтов в истории человечества имела в своей основе конкретные экономические причины. Видеть в причинах конфликтов преимущественно религиозные, этнические или идейные мотивы это очень слабо и крайне консервативно для анализа 20 века. С поддержанием инфраструктуры и перераспределением ресурсов все понятно, тут спорить не буду. Что в итоге? Согласно Майклу Ману, получается, что в государстве возникает некая автономная власть из высших слоев бюрократической элиты, которая балансируют для своего выживания, всячески стравливая различные группы интересов внутри государства или удовлетворяя их чаяния по вышеописанным четырем функциям. Грубо говоря, МАН выводит часть высших слоев бюрократической элиты в отдельный класс или группу с собственными интересами, которая хоть и отрывается от своих выдвинувших и поставивших или избравших их на управление государством классов и групп интересов, но продолжает находиться в зависимости от их чаяния. Следующий большой раздел посвящен территориально централизованному характеру государства. Ман пишет, только государство обладает централизованной властью над определенной территорией. В отличие от экономических, идеологических и военных групп гражданского общества, властные ресурсы, элиты государства исходят из центра и охватывают четко ограниченную территорию. Государство является местом, включающим центр и контролируемую единую территорию. Таким образом, автономная власть государственных элит строится еще и на том, что в отличие от других концепций только она обладает всей полнотой власти и контроля над всей территорией страны, в то время как экономические, идеологические, военные группы только над ее частями. Попробуем это оспорить. Начнем с экономических центров. Тут нас будет интересовать второй тезис автора. Сфера действия современных и некоторых исторических экономических институтов не является территориальной, Ман приводит в пример корпорацию General Motors, которая не управляет территорией вокруг Детройда. Она управляет сборкой автомобилей и контролирует некоторые стороны экономической жизни своих сотрудников, акционеров и потребителей. Таким образом, государство не может быть просто орудием классов, поскольку оно действует в ином территориальном масштабе. Интересно, когда Ман писал статью, Детройт еще был крупным промышленным центром Америки. Однако в 90-е, 2000-е, под влиянием деиндустриализации и перераспределения производства в страны с более дешевой рабочей силой, Детройт фактически вымер, лишившись городообразующего предприятия. Весь город, в том числе власть, держались на территориальной целостности этого предприятия. Как теперь выглядит Детройт, мы можем увидеть из фильмов Майкла Мура. Примерно то же самое происходило и на постсоветском пространстве, от восточной Германии до глубин России, где также происходила деиндустриализация а также перераспределение населения и промышленности в направлении крупных городов, центров капитализации. Тут мы опять же возвращаемся к концепции центра периферии Эммануила Валерстайна. Именно интересы определенных классов, в нашем случае промышленников и предпринимателей, которые доминируют в современных капиталистических реалиях, выражаются в государственной политике. Выражая интересы своих классов, а также транснационального капитала, все страны сегодня вписаны в модель центр-периферии, где каждому отведена своя роль. Касаемо идеологии, Ман акцентирует, что политические или религиозные идеологии не носят, как правило, централизованного государственного характера, напротив их множество внутри государства, либо они являются международными. Тут можно отчасти согласиться, однако любое государство стремится создать собственную идеологию. Можно говорить о множестве национальных идеологий в современном мире. Которые, однако, создаются также правящим классом, как правило, по одному лекалу. Например, гражданский или этнический национализм, культурный и этнический базис на доминирующей религии, исторической уникальность и самоидентичность, в конце концов, капитализм и демократия, даже если декларируется обратно. Милитаристская теория государства ложна, потому что военная организация не совпадает с организацией государства, пишет Мандальше, разбирая последний пример возможной власти. Он подчеркивает, что военная власть самая старая из всех известных, простая и при этом максимально близкая к автономной. В истории современности нам известно множество военных режимов, например, военная диктатура Кромвеля, однако сама по себе она составляет лишь часть государственной власти, хоть и весомую. Тут я бы хотел подчеркнуть, что в современных реалиях не только армия, причем неважно по мобилизации или по контракту, но и полиция, спецслужбы, таможни и прочее, все это можно отнести к силовому блоку, который сегодня в разных государствах имеет очень большую долю участников. При этом, конечно, ВПК и в целом силовой блок имеет огромный лоббистский потенциал в любом государстве, а иногда может получить и всю полноту власти. При этом ему все равно придется балансировать, чтобы сохранить власть, поставить всех под ружье или обеспечить тотальный всеобщий контроль, как в антиутопиях, силовой блок полностью не может. Тут я, наверное, больше всего согласен с маном, но примеры милитаристских режимов, а также современные средства слежения и коммуникации говорят нам о том, что влияние силовых блоков внутри стран в целом усиливается. Опять же, не стоит забывать и о том, что с точки зрения других теорий силовой блок выступает в качестве части класса или группы интересов, а иногда и только средством для достижения этих политических интересов. Как же приобретается автономная инфраструктурная власть? Майкл Манн выделяет три пути достижения автономии властной элиты. Во-первых, это экономическое перераспределение. Во-вторых, использование вооруженных сил. И, наконец, задача догоняющего развития. Получается, то высший слой государственной бюрократии может сколь долго удерживать свою власть в случае, если сможет, во-первых, обеспечить грамотное переспределение ресурсов между всеми ее членами, во-вторых, если объединит вокруг себя все группы интересов вокруг обороны или нападения, или, в-третьих, необходимости прогресса. Тут, как не видится, есть некая доля истины. Сам Манн вскользь рассматривает примеры Америки и СССР того периода, Например, в СССР борьба крайне централизована и выражается в столкновении сил либералов, технократов и военно-промышленного комплекса в Президиуме Верховного Совета. То есть СССР рассматривается как пример автократичной высокоавтономной власти. Это верно только отчасти, поскольку советская элита практически полностью была взращена из низов после социальной революции. Ее автономия была существенно ограничена как раз пунктами того социального договора, который появился после революции. Договоры о социальном государстве с максимальным равенством и всеми возможными благами для трудящегося человека. В конце концов, победа либерального блока в президиуме, говоря терминологией терминологии МАНа, была обеспечена как раз желанием части элиты получить больше автономии за счет перехода к капитализму, что вместе с ней судило немалые новые экономические блага от такой контрреволюции. А вот элиту США МАН видит как менее автономную государственную власть, благодаря выборам. А также за счет классового общества, где больше различных социальных групп и социальных конфликтов соответственно. Балансировать между ними весьма проблематично. Однако тут не видится как раз противоположное. В Америке мы можем говорить о более автономной властной элите, которая с помощью различных механизмов, несмотря на выборы и формальные смены элит, остается в той же парадигме долгосрочного капиталистического развития и неуимперского распространения своих ценностей. Фактически за последние сто лет от этой модели было только два существенных отклонения новый курс Рузвельта и медицинская реформа Обамы. Последняя, кстати, полностью не была реализована именно потому, что Обама, хоть и в небольшой степени, но отклонился от вышеуказанных основных принципов американской основной власти и покусился на основы американского государственного устройства. Крутые повороты в американской внутренней и внешней политике невозможны не потому, что там много игроков, а как раз потому, что в целом политические элиты автономны вследствие давно установленных правил игры, в основе которых капитализм и неоимпериализм. Отклонение от них судит игроку, обрезанием финансов и потерей всякой власти. МАН завершает свою работу размышлениями об инфраструктурной автономной власти, которая, видимо, должна доминировать и развиваться в ближайшем будущем. Из истории МАН выделяет два фактора, которые способствовали развитию централизации власти. Во-первых, это централизация и эволюция военной системы от найма мобилизационной жесткой вертикальной структуре. Все это позволило лучше использовать ресурсы и лучше защищать государство в границах. Во-вторых, это капитализм как комплексная защита частной собственности и рыночного обмена. При этом весьма интересны его финальные размышления о происхождении капитализма. Владельцы капиталистической собственности искали помощи государству в этих делах. Так европейские государства шаг за шагом приобретали все более значительную инфраструктурную власть. Регулярное налогообложение, монополию на военную мобилизацию, постоянную бюрократическую администрацию, а также монополию на законотворчество и правоприменение. В длительной перспективе, несмотря на периоды абсолютизма, государства не смогли приобрести деспотическую власть таким способом, потому что это увеличило также инфраструктурные возможности групп гражданского общества, особенно капиталистических собственников. Это было особенно заметно в Западной Европе. Как только геополитический баланс склонился в сторону Запада, в первую очередь в Британии, слабые в деспотическом аспекте государства стали общей моделью для нового времени. Государства правили совместно с капиталистическим классом и обычно в его интересах. Капитализм требовал развитой инфраструктуры, что в свою очередь привело к появлению автономной власти, которая этой инфраструктурой активно и занялась. Ман пишет. Система наций и государств в нашей эпохи не является продуктом капитализма, как и феодализма, рассматриваемого исключительно в производственной плоскости. В этом смысле она может быть названа автономной, хотя и возникающей в результате появления и распространения капиталистических отношений в границах предшествующих государств. Тут получается интересно. С одной стороны, автор как бы признает сильные стороны марксистской концепции. Однако поясняет, что современная власть не просто капиталистическая и милитаристская, но представляет из себя отдельную группу интересов. Этот класс в себе вышел из капитализма и милитаризма, но уже представляет из себя нечто большее, балансируя между миром и войной, группами интересов и борьбой классов. Здесь, как мне кажется, кроется принципиальное противоречие. Если сама элита годами формировалась из партии буржуазии и войны, то чьи интересы будут доминировать в этой элите? Думаю, ответ очевиден. В конце хочется отметить, что идеи Майкла Мана интересна лишь на первый взгляд. В целом же в нем мало чего инновационного. Отрицая роль государства как арены борьбы или взаимодействия социальных групп, он приходит к тому, что власть превращается в вещь в себе, которая балансирует между этими самыми группами, остается автономной. При этом очевидно, что основные интересы, которые она представляет, это интересы капиталистических и милитаристских групп. Остальным, конечно, тоже кое-что перепадет, но в силу объективных факторов не очень много. Этого, правда, достаточно, чтобы управлять государством сколь угодно долго. При этом вопрос, может ли эта автономная власть быть сформирована из партий мира и эксплуатируемых, остается открытым. Ман только намекает, что такое невозможно, поскольку без государства невозможно существование любого общества. А государство — это и есть бюрократия, взрослая партиями мира и капитализма. Итак, вернемся к беседе Майкла Мана с Джоном Холлом. Мы начинали с того, что у Майкла Мана есть четыре источника государственной власти – идеологический, экономический, военный и политический. В своей статье «Автономная власть государства. Истоки, механизмы и результаты» Ман раскрывает все источники достаточно подробно, за исключением разве что политической. Возможно, под ней как раз и подразумевается та самая автономная власть, но в любом случае нужно читать его четырехтомник источников, чтобы понять всестороннее представление Мана об истории и современности власти. Второй? Второй дубль. Я поставил на нее, сукачи. Врубай заново.